Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Начинаем вязание берета. Сегодня у нас с вами первая часть расчет. Берем себя, либо ту модель, на которой будем вязать. Я буду вязать для Светланы, но показываю на макете, как мы снимаем мерки. Если у вас есть берет, Размер, который вам нравится, который вас устраивает, берем этот берет. Если его нет, будем измерять сейчас голову метровой ленты. Так, есть голова, есть берет. Натяните его на голову, как вам. Не как вам нравится, а как он у вас сидит по голове. И измеряйте берет от края через макушку до края. Светлана имеет размер головы 56. У нее размер берета 48 сантиметров. То есть через макушку, от уха до уха и чуть-чуть небольшую припуску. Все-таки это берет, а не шапочка в обтяжку. Поэтому на, 40, на 56 размер 48 сантиметров это э, общая длина полотна. Теперь мы будем делать расчет. 48 сантиметров. Это у нас длина всего полотна, вот тут пимпочка и вот наш беретик вместе с планкой, планкой либо резинкой. От точки через макушку до точки. Для того, чтобы понять, сколько петель мне нужно для провязывания рисунка, я 48 сантиметров делю на 12 Получается 4 сантиметра. То есть 4 сантиметра это размер полотна. И теперь мне нужна петельная проба. Проба, в принципе, меня волнует только петлю По моей петельной пробе я буду вязать из пряжи LZ, прял 40, на... Плотности 9 точка, машина сильверит 840, у меня 2,55 петли в одном сантиметре. 4 сантиметра я умножаю на 2,55, получаю 10,2. 10 петель. Учитывая, что полотно тянется, 10 петель нормально. Второй способ, если у вас получается 4, не 4 сантиметра, а какое-то э, совершенно нелепое число, значит мы 48 умножаем на петельную пробу. Это второй способ, если вам вы не, не выходите на более-менее при, приличное количество сантиметров ровное. 48 умножаем на 2,55 и делим на 12. Получая в принципе то же самое. То есть вы можете через сантиметры, можете через петли как вам нравится если вы если вам так удобно 10 и 2 округляем до целого потому что мы не можем взять там 10 с половиной петель у нас есть количество игл, оно четкое. 11 12 9 неважно вот сколько получили столько игл у нас будет представлять собой узор поэтому запоминаем что у меня узор полотна. 10 петель. Все, выяснили. И теперь ориентируюсь на вот эти 10 петель, я буду провязывать весь берет. Это единственная мерка, которая нам нужна по итогу. Поэтому задача первой части. Выяснить количество петель нашего узора. Подобрать пряжу. Подобрать плотность. Ну, вернее, в такой последовательности подобрать пряжу. Подобрать плотность. И найти количество петель узора. Напоминаю, что я буду вязать в цветах бактуса кубик. У меня есть уже все цвета. Я буду использовать то же самое. Желтый, рыжий и серый. В шапке будут три цвета. Коричневый здесь ну никак уже не вписывается. То есть это будет сильно пестрый цвет. Поэтому я выбираю отделку. Отделка, ну, собственно, так и будет отделка. И два основных цвета, которые будут участвовать в вязании шапки. У меня это желтый и рыжий. И разделитель серенький. Вот такие три цвета я буду использовать. Вы подбираете те цвета, которые вам нужны. Еще раз напоминаю, нужны два основных цвета. Их будет примерно поровну. И отделка, разделитель. Разделители нужно совсем немножко. Ну, как здесь у нас. Совсем чуть-чуть использовался серый. Также этот серый буду использовать и... При вязании берета подбирайте, просчитывайте, и в следующей части мы с вами уже приступаем к вязанию серединки нашего беретика.